Долой оккупантов из Кремля. Революция. Мы уже говорим о том, что она идет. Она набирает силу. Идет она пока в умах. Но она будет идти до полной победы нашей революции. Ну а сегодня давайте мы поговорим о будущем. Ну, о будущем с точки зрения развития общества, развития науки, технологий. Ну, а также базиса, то есть развитие экономики и материально-технической базы человечества. Причем этот разговор коснется не только будущего России, а всего мира. Ну и, конечно, под углом зрения нашей революции все это мы рассмотрим. Вот мы знаем, что человечество во все времена сначала фантазирует, мечтает о чем-то, строит планы. Но впоследствии эти планы осуществляются, то есть общество развивается, двигается в своем развитии к осуществлению этих планов по пути прогресса. Ну вот, к примеру, сначала, помните, были фантазии, такие сказки о летающей ступе, о ковре, самолете. Затем человечество вот мечтало о полетах. Ну а сегодня люди уже летают даже в космос, это уже реальность. Ну или мы помним, еще недавно Жюль Верн написал свой фантастический роман о, так сказать, путешествиях под водой. Ну теперь мы знаем, что в реальности появились подводные лодки, это уже никого не удивляет. То же самое было с фантазиями на тему роботов или искусственного интеллекта. Но вот роботы ⁇ это уже реальность, а вот фантазии об искусственном разуме, они сегодня обретают уже реальные черты. Анализируя вот этот процесс, ну, абсолютно непонятно, как вот это все происходит. То ли вот человек каким-то непостижимым образом предугадывает, а вот затем познает реальный мир и законы каким-то чудом, каким-то вот странным образом всегда позволяют превратить вот эти, вот эти человеческие мечты в реальность. Ну, это как бы за гранью статистики такое совпадение. Ну или вот само сознание, все таки наши мечты, фантазии, вот как раз именно они сами и формируют новую реальность и создают вот этот будущий наш мир. Другими словами, вот здесь уместно задать вопрос, такой извечный вопрос, что первично, яйцо или курица? Или другими словами, что первично, бытие или сознание? То есть материальное или духовное? Ну, материалисты, конечно, сейчас скажут, что материя однозначно первична и что бытие определяет сознание. Собственно, так нас всех учили в институте. А верующие люди считают, что вот некий создатель, творец или бог создал все сущее. Ну и, соответственно, материя и материальный мир – это лишь плод его фантазии – ну и творческой виртуальной деятельности. И также вот, возможно, что он, этот создатель, в дальнейшем постоянно усовершенствует, так сказать, прорабатывает, дорабатывает этот мир. Ну, собственно, именно этим объясняется развитие мироздания, развитие человечества и процесс прогресса человечества. Ну вот я обратил внимание, что... Довольно странно и в основном дискретно происходит вот этот самый процесс развития познания и прогресса ну, в так называемом нашем реальном мире. То есть такое ощущение, как будто вот Творец периодически действительно время от времени вносит определенные изменения в программу или в матрицу нашего бытия. Ну, вносит он эти изменения через сознание некоторых людей, то есть наиболее восприимчивых, ну или специально подготовленных им для восприятия этой его соответствующей информации. Ну, например, вот есть такой общеизвестный факт, что Менделеев увидел свою периодическую таблицу элементов во сне. Ну, казалось бы, как можно во сне сделать такое открытие? Ну, просто, возможно, вот это тот самый, так сказать, случай, когда так называемый создатель решил дать человечеству новый инструмент, новую вводную для продвижения или ускорения развития прогресса процесса развития познания. И вот в этом данном конкретном случае, ну через вот наиболее подготовленную к восприятию информации ученого Менделеева. Ну, вот также поражают удивительные предвидения многих людей, ну, которые просто невозможно объяснить рационально. Такое ощущение, вот, как будто та самая созданная творцом программа или матрица посылает каким-то образом одновременно им всем сигналы от предстоящих будущих событий. Ну, также вот очень странно выглядят одновременные, ну, никак не связанные между собой открытия различных ученых в разных частях света, никак не общающихся между собой. И вот, опять же, такое ощущение, как будто некая внешняя независимая информа одновременно посылает э, всему человечеству и вот конкретно им определенные сигналы. Также вот никак не вяжется с сегодняшним пониманием мироздания, большинством человечества, тот самый знаменитый парадокс Ферми. Ну, вы знаете, что из этого парадокса Ферми следует, что вот за миллиарды лет, в миллиардах возникающих галактик постоянно, ну, просто обязаны были возникнуть миллиарды планет, подобных нашей Земле, где вот с вероятностью... Миллиард к одному или с вероятностью 100% возникла бы жизнь и разум, который вот за эти миллиарды лет, он гарантированно бы развился до уровня, который привел бы к тому, что мы со стопроцентной вероятностью столкнулись бы вот с этим самым разумом, с этими разумными цивилизациями во Вселенной. Ну, поскольку вот наша молодая цивилизация за такой небольшой отрезок, такой огромный путь проделала, то миллиарды лет, которые существует Вселенная, конечно же, любо, любой разум бы достиг такой степени, что уже точно бы мы узнали о нем. Но вот поскольку мы ничего не знаем о разуме во Вселенной, то тогда вот возможно лишь только одно из двух. Либо вот мы, собственно, уже есть опытный продукт. Вот той самой более развитой иной внеземной разумной цивилизации. Ну, или еще вариант, либо наши цивилизации, вся Вселенная, они изначально имеют искусственную природу происхождения и созданы неким творцом. Ну вот только этим можно объяснить, что до сих пор не появилась такой другой разумной цивилизации. Также вот меня, например, поражает тот факт, что вот весь наш мир вся вселенная, включая космос, также включая микрокосмос, но ну вот они оказались созданы при помощи так называемых фракталов. Но ну вот абсолютно маловероятно, что это могло произойти само по себе. Ну, кто не знает, фрактал это вот такое явление, когда объект совпадает с частью себя самого, ну или подобен самому себе. Другими словами, фрактал – это множество, обладающее свойством самоподобия. Ну, самоподобие объектов этого самого множества, которые, собственно, между собой могут, главным образом, отличаться лишь масштабами или размерами. Фракталы мы встречаем и видим повсюду. Ну вот, с помощью фракталов создано в природе практически все, что мы видим. Вот, например, ветка дерева. Она по форме повторяет ствол, а растущая вот из этой ветки новая ветка, она по форме в точности повторяет ту ветку, из которой она растет и так далее. человека, собственно, это тоже фрактал. Да даже вот профиль гор, если его посмотреть, то он повторяет каждую отдельно взятую гряду. Вот весь профиль повторяет гряду. Если в этой гряде взять участок, он даже вот он будет повторять профиль горы. А вот особое значение имеет береговая линия. Это тоже фрактал. И вот, кстати, фрактал как раз открыл человек, который задался в свое время целью измерить длину этой самой береговой линии. И вот именно тогда он понял, что это невозможно, поскольку вся береговая линия состоит из отдельных фракталов. Мы знаем, что у береговой линии, у любой линии есть кривизна, и вот чтобы измерить ее длину, ну, надо разбивать на прямые участки, и сумма этих участков будет длина. Но в то же время каждый вот этот прямой участок береговой линии при более близком рассмотрении, он, собственно, повторяет ту же самую береговую линию с той же самой кривизной. И получается, как бы мы ни уменьшали масштаб на более мелкие участки, чтобы измерить длину, каждый этот мелкий участок будет иметь свою кривизну. И, соответственно, оказалось, что длина береговой линии – это фрактал, и, собственно, она – бесконечность. И вот он открыл такую функцию фрактальную. И, собственно, оказалось, что в природе все подчинено этому. Вот даже Вселенная состоит из фракталов. Ну вот начинает фракталов субатомных частиц, то есть мы строение вот, э, атома, дальше субатомных материй и вплоть до вот э, единицы в минус 30 степени, сколько подвластно человеческому разуму такие э, минимальные величины, они тоже э, подобны строению атома, то есть все состоит из фракталов. То же самое в, в макрокосмосе, то есть э, скопление планет, то есть Солнечной системы, затем галактики, скопление галактик, туманности, Вселенной, они все подобные, состоят из фракталов. И вот такое ощущение, что мир — это вот программа, которая создана Создателем. И вот при создании этой программы Создатель как бы упростил себе задачу, то есть сотворил мир по принципу самоподобия, то есть из фракталов. Ну, а иначе невозможно было бы такой объем информации в программу запихнуть. И вот он сотворил его как бы из маленьких подробно проработанных их деталей, или как бы кубиков, вот если их взять. И кубики, которые затем вот бесконечное число раз можно умножить, это макромир, или уменьшить бесконечное число раз, создать микрокосмос. Собственно, вот все из подобного создано. То есть особенно создатель не утруждал себя. И вот, собственно, вот эти кубики мироздания, они вот затем соединены в видимую нами объективную реальность, или в окружающую нас Вселенную. И вот поскольку Вселенная бесконечна, ну, а человек, ну, во всяком случае, до недавнего времени использовал только небольшую часть этой Вселенной, то, что мы видим вокруг себя, ну, собственно, не заглядывая далеко вглубь макро- или микрокосмоса, то, соответственно, вот создателем эта вот наблюдаемая нами окружающая действительность, с которой мы сталкиваемся, она, так сказать, была проработана или прописана подробно, детально. А вот макромир или микромир, который мы не наблюдали до недавнего времени, но он создан и проработан как бы небрежно с помощью так называемой, так сказать, теории, с помощью теории вероятности. Ну, видимо, он подумал, в дальнейшем можно проработать этот макромир и микромир отдельно. А сейчас пока мы все равно с этим не сталкиваемся. И вот за последнее время человечество в познании мира шагнуло далеко вперед. И вот заглядывая в макро и микромир, оно столкнулось с рядом необъяснимых с точки зрения обычной человеческой логики явлений. Ну вот, например, в макромире, например, так называемой темной энергии во Вселенной, которую пока человек понять не может. Ну а он только лишь предполагает ее существование. Вот такое ощущение, что программа эта недоработана. И для того, чтобы она была логична, ну, введено просто вот это какая-то вот некая сущность темной энергии, которую еще предстоит доработать, ну и ввести в общую программу Вселенной, чтобы это логично сочеталось совсем. Или вот, например, поражают воображение удивительные вещи, связанные с квантовой механикой. Вот не подается объяснению с обычной, ну, с обычной логикой. Эффект так называемого дальнодействия. Дальнодействие ничем не связанных, никак независимых, бесконечно далеко удаленных между собой так называемых запутанных частиц. Вот эти частицы взаимодействуют между собой мгновенно и независимо от расстояния между ними. И при изменении параметров одной из запутанных частиц мгновенно оказываются измененным параметры другой запутанной частицы. Вот как если бы их поведение было бы задано, подчинено или прописано какой-либо внешней программой управляющей Вселенной. Поскольку, еще раз повторюсь, никакого времени на взаимодействие между ними не затрачивается. Это взаимодействие происходит мгновенно, что абсолютно нелогично с нашей обычной точки зрения, если обычной логикой пользоваться. Вот также поражает и не поддается объяснению обычной человеческой логикой зависимость поведения частиц от того, наблюдают за ней или нет. Вот представьте себе, частица обладает свойством волны и может находиться в любой точке согласно теории вероятности. Ну, как я уже говорил, программа не детально прописана, а по теории вероятности, это так проще. Но... Только лишь когда за ней начинают наблюдать или начинают производить измерения, то частица моментально обретает свое конкретное местоположение в пространстве и времени. И вот в этом случае, когда за ней наблюдают, она уже ведет себя как частица, а не волна. Ну То есть это вот абсолютно феномен, который вот объяснить очень трудно, с обычной логикой пользуясь. Ну вот, собственно... Допустим, похожую картину мы можем наблюдать уже сейчас в компьютерной игре. Ну, компьютерной игре, управляемой как бы специально разработанной для этого неким человеком. Ну, в данном случае, по аналогии, тоже создателем. Создателем вот этой компьютерной программы или игры. И вот, например, в этой компьютерной игре, когда объекты находятся непосредственно перед игроком, ну, или участвуют, или влияют на ход игры, то, соответственно, они, эти объекты, прописаны четко и детально. Объекты в стороне, которые не задействованы в данный момент в игре, но они выглядят расплывчато, абстрактно, и до того момента, пока игрок не направит на них свое внимание и не включит их в процесс игры. И вот только после этого они обретают конкретные, детальные, четко определенные черты и свойства. Ну, собственно, как с волной частицы, когда на нее начинаем наблюдать, она становится четко определенной во времени и в пространстве. Ну, понятно, что ни одна программа, ни одна система не может быть идеальной и проработанной до мельчайших деталей. Ну и, соответственно, каждая программа может давать сбои, мы знаем. Вот я буквально недавно на эту тему разговаривал с Вячеславом Мальцевым. И вот мы обсудили еще один такой феномен, это так называемый культ Карга. Ну, все его знают, наверное, появился после Второй мировой войны. Вот он тогда, этот культ Карга необъяснимо одновременно возник в разных частях Земли. И причем объяснение этого культа ну, тем, что некоторым африканским племенам сбрасывали самолеты в предовольстве, ну вот это объяснение не выдерживается абсолютно никакой критики. Еще раз скажу, культ Карга одновременно возник также и у тех племен, которые никогда самолетов не видели, которым ничего самолетов не сбрасывали. Ну, это и племена в, центре, в центральной Африке, куда никакая помощь не залетала, в Австралии, в Новой Зеландии. И вот когда этот феномен стали изучать ученые, то они выяснили, что во всех случаях, во всех племенах, Происходило это одинаковым образом. То есть кому-то из членов этого племени являлся кто-либо из давно умерших там, уважаемых предков, ну, либо кто-то из богов, ну, и призывал к тому, что э, надо, дескать, уничтожать урожай, резать скот, не сеять, не пахать, а ждать. Ну, ждать, что боги им предоставят все необходимое для их существования. Вот много тогда племен просто вымерло от голода. Вот, например, Мальцев считает, что этот культ карга можно логически объяснить только одним способом. То есть сбоем некой глобальной программы, управляющей Вселенной. Ну, в этом случае я с ним не могу не согласиться. У меня тоже нет другого объяснения. Ну и вот как Мальцев говорит, я ничему не верю, но ничего не исключаю. Вот давайте также остановимся на этой точке зрения, поскольку у нас вселенная еще абсолютно не изучена, и нам еще только предстоит огромный путь познания. И вот, думаю, этот процесс познания нам еще готовит очень много сюрпризов. На самом деле у человечества, конечно, нет ответов на многие вопросы. Вот мы сейчас даже не можем себе представить значение тех перемен, которые предстоят, и даже тех, которые уже происходят сегодня. Вот сейчас революционный момент, это приход нового информационного мира. И вот, возможно, этот новый информационный мир в скором будущем, ну вот он создаст сначала искусственный интеллект, затем новый виртуальный мир, а, возможно, затем виртуальную вселенную, вот. По принципу фрактального соответствия нашей Вселенной, в которой мы все с вами сегодня живем. Более того, возможно, окажется, что все устроено так, что не только вот мы с помощью этого искусственного разума и новых информационных технологий сможем создать в, этом, в информационном мире фрактальную копию нашей Вселенной. Но, возможно, также, что и мы сами вот неожиданно откроем для себя, что вот наша Вселенная она тоже не существует сама по себе, а также другой вселенной, и мы тоже всего лишь вот фрактальная копия этой какой-то другой, создавшей нас вселенной. Но в любом случае человечеству нужно развиваться, будь то игра, будь то это виртуальный мир, или будь то объективная реальность. И надо развиваться однозначно в сторону прогресса. Вот Возьмем, например, изобретенный еще со времен Аристотеля. Ну а в 19-20 веке получивший большое развитие, на тот момент еще ничем не обоснованный. И тогда еще не подкрепленной практикой и объективной реальностью идеи анархизма. Это вот очень сильные идеи, и сейчас они все более обретают актуальность. И вот совершенно непонятно было, как вот согласно этим идеям, ну, могут исчезнуть в дальнейшем государство, граница, семья. Как может стать труд необязательным? И как все смогут полностью удовлетворять свои потребности, независимо от собственного вклада в создание общих ценностей? Ну и как могут исчезнуть денежные отношения? Вот было абсолютно непонятно. А сегодня вот, наконец, начали вырисовываться контуры вот того, как я говорю, тогда еще абсолютно призрачного, а сегодня это вполне реального будущего анархического мира. Анархия вот, – это общество справедливости и свободы, которое не только обеспечит всем людям защиту, но и полностью удовлетворит их все потребности. Серых убогих не будет в принципе, ну, поскольку медицина будет устранять все человеческие дефекты, заменять любые человеческие органы дефектные, ну а затем человек просто полностью улучшит себя, улучшит себя на генном уровне. И вот в тот момент, когда человек станет идеальным на генном уровне, ну тогда уже, собственно, нечего будет генетически передавать своему потомству или наследству. Вот именно таким способом тогда отомрет естественным образом институт семьи, но все сексуальные потребности в дальнейшем будут удовлетворять биороботы или виртуальную реальность. А вот функцию воспроизведения потомства возьмет на себя общество, то есть как предсказывали раньше анархисты. И тогда не только изменится сам человек, но и шагнут вперед наука, технологии. Человек освоит несметное количество дешевой энергии. Весь тяжелый труд будут осуществлять роботы. Ну наступит изобилие, и вот как раз тогда и будут удовлетворены все потребности человека, независимо от его вклада в общий созидательный процесс. И вот сегодня становится понятно, как все это будет происходить. Ну современная наука, еще раз повторюсь, новые технологии, мировой прогресс с помощью информационных технологий, они сделают гигантский скачок в ближайшее время. И вот в своем прогрессивном развитии они, конечно, победят вот Некий сегодняшний заговор теневой финансовой закулисы, который тормозит прогресс и развитие. Все открытия, все инновации, все современные технологии, ну, наконец, станут общедоступны в, в информационном мире. Станут доступны открытия Николы Тесла других ученых. Кстати, вот есть версия, что Никола Тесла умер не своей смертью, но недаром, вот после его смерти, все оборудование из его лаборатории, также все результаты его опытов, открытий, изобретения, все это вывезли, засекретили. Но несмотря на это, сейчас мир вновь стоит на пороге революционных открытий. Сегодня вот даже вновь подвергаются сомнения, ну, ранее возведенные в ранг закона, ну а на самом деле никак же по факту не доказаны. Постулаты Эйнштейна, я их вот эти законы Эйнштейна назову пока постулатами, поскольку нет четкого доказательства их. Ну постулаты о том, что вот скорость света постоянна и ничто не движется со сверхсветовой скоростью. Также постулат, что существует закон сохранения материи и энергии. Вот уже существуют некоторые опыты, когда достигалась скорость выше скорости света. Но их еще предстоит подтвердить и подтвердить ученым-сообществом, поскольку так просто от старого консервативного взгляда не хотят никто отказываться. Но это будущее. А вот при синтезе некоторых субатомных частиц, получается, материи на порядок больше, чем у исходников, это уже факт. Также вот энергия, выделяемая при взаимодействии частицами менее вот, 1 метр в минус 30 степени, вот эта энергия, она на множество порядков выше, чем атомная энергия. И вот также вся Вселенная, возможно, состоит как бы из матрицы, вот из этих субатомных частиц размером менее вот, 1 метр в минус 30 степени, то есть все пространство, включая космос, состоит вот из матриц таких частиц. Но ну, а иначе, как передавалось бы любое взаимодействие, только вот логично, что существуют вот эти матрицы из таких мелких частиц, которые Тесла, вот, собственно, назвал эфиром тогда. Ну, если это так, то значит. Правильно, что Тесла объявил, что энергию можно получать вот из этого самого эфира, и не нужны никакие органические источники энергии, за счет которых сегодня вот эта мировая закулиса покорила мир. Возможно, вот скоро станет доступна практически бесплатная энергия. Ну тогда станут доступны совершенно новые технологии. И тогда не только деньги там умрут, но даже золото обесценится. Получить его с помощью бесплатной энергии можно будет в любом количестве. Оно будет простым металлом. И рухнет власть денег, рухнет власть мировой финансовой закулисы. Деньги умрут. Единственной ценностью будут здания, прошу прощения, будут знания. Знания, которые будут доступны всем и всему человечеству благодаря информационному миру. И вот они будут ценностью. Ну, собственно, вот как предсказывали анархисты. И вот тогда именно наступит во всем мире, в том числе и в России, настоящий, прямой и полный власти. И вот я тут хочу поговорить о важнейшей теме. Вот. Как, куда будет развиваться технически человечество вот, непосредственно в ближайшее время, куда двигаться будет. Вот. Я считаю, что ближайшие перспективы развития человечества – это освоение мирового океана. Даже вот я более считаю, что в ближайшее время человечество полностью переселится в мировой океан. Вот абсолютно скоро будут построены целые плавающие города. Вот эти плавающие города будут полностью обеспечены... Ну, продуктами питания за счет океана это гораздо проще дешевле, чем добывать продукты на суше. Эти города будут полностью обеспечены энергией, ну, допустим, даже не зеленой энергией, энергией за счет солнца, ветра, разницы температур воды на глубине на поверхности, за счет энергии волн. И я уж не говорю, если вот произойдут те глобальные открытия об управляемом термоядерном синтезе, либо... Получение энергии из синтеза субатомных частиц. Тогда вопрос об энергии вообще будет закрыт. Вот кроме того, за счет дешевой энергии, конечно, будет опресняться любое количество воды в этих плавающих городах, поскольку сейчас это и главное ограничение. Воды будет сколько угодно. То есть вопрос только за энергией. Также будет полностью решена проблема с дорогами, транспортом. Но в океане будет полностью решена за счет плавалетов, так сказать, которые смогут экономично плавать, быстро летать, смогут приземляться и взлетать в любом месте. Я вот считаю, что существующая в мире недвижимость сегодня, находящаяся на суше, но она в дальнейшем будет иметь отрицательную стоимость. Ну подумайте сами. Содержать, обслуживать ее будет стоить гораздо дороже, чем вот купить новую, современную, высокотехнологическую в плавающем городе. Поскольку недвижимость содержать это не только а электроэнергия, тепло, вода, канализация, дороги, обслуживание, ремонт. Поэтому вот именно затраты на это содержание будут гораздо превышать, чем вот стоимость нового этого плавающего. Это вот тоже приведет к утере власти теневыми финансовыми воротилами в мире. Это произведет революцию и освобождение все-таки от власти этой мировой закулисы. Такие вот плавающие города это еще один шаг к придуманному давно анархическому идеальному обществу без границ, государства, денег. Ну, я уже рассказывал, что лично сам я вот тоже профессиональный строитель. Я вот занимался заниматься строительством начал с 1982 года. Ну, тогда, когда я закончил горкиский инженерно-строительный институт имени Чкалова. Вот самый крупный объект, который я построил от начала и до конца, как организатор и руководитель строительства, это вот Балтийская трубопроводная система БТС-1 для акционерного общества «Транснефть». Это в 2000 году еще Транснефти тогда требовалось осуществить крупнейший проект для продажи нефти на экспорт БТС-1 который состоял вот из двух ниток нефтепроводов, это около полутора тысяч километров, которые ввели в город Приморск с двумя десятками нефтеперекачивающих станций, с крупным нефтехранилищем в Приморске и, главное, с портом в городе Приморск. Тогда вот до 2000 года ну лет 30 или там 40 уже не строилось никакого порта. Это был один из первых портов тогда. Вот. И ну, Если вспоминать то время, вот Путин тогда стал президентом, и он начал поднимать своих чемоданоносцев из питерской администрации. Тогда вот, в Приморске было создано новое управление, которое должно было заниматься этим крупным строительством. Директором был назначен путинский чемоданоносец Миллер, и задача вот, была сделать Миллеру запись в трудовой книжке как руководителю вот этого крупного подразделения АК Эта запись нужна после записи о том, что вот он, Миллер, был рядовой клерк в питерской администрации вместе с Путиным. А это нужно было, в свою очередь, для того, чтобы он, Миллер, потом смог уйти в Министерство энергетики, а потом вот встать на «Газпром», чтобы вместе с Путиным разворовывать его. Ну тогда еще вот на заре Путин как бы стеснялся, соблюдал формальности, формальности вот с профпригодностью, с кадровой политикой, и вот имели значение эти записи в трудовой книжке. Это вот потом он уже с легкостью стал ставить министрами обороны, не служивших ни дня Сердюкову, например, или Шойгу. Ну он уже обнаглел после этого. Тогда вот он еще стеснялся. Так вот, за время своей работы в, этом самом, в этой самой Балтийской трубопроводной системе, в этой компании, Миллер тогда, как астабендер он на всякий случай, чтобы не вставлять следов и не нести в дальнейшем ответственности, он не подписал ни одного документа, ни одного договора. И вот, хотя стройка уже началась, и шла стройка, и это вот катастрофически тогда тормозило работу. Ну, Вайншток, на тот момент президент Транснефти, он не мог ничего сделать, заставить путинского дружка работать в рамках приличия. И вот тогда с трудом он, Вайншток, дождался, когда все-таки Путин заберет этого Миллера. И сразу после этого, чтобы спасти вот эту строй, стройку БТС, он срочно передал вот это объединение в состав нашего акционерного общества. Это... АО верхневолск «Верхневолскнефтепровод». И вот это БТС, вот эту компанию, которую возглавлял Миллер, передали нам тогда на правах районного управления в наше подразделение «Транснефти». И вот я тогда, как директор по строительству вот этого ОАО «Верхневолск нефтепровод, я вот возглавил эту самую стройку «БТС-1». Вот кое-как нам тогда удалось спасти ситуацию, восстановить отношения с подрядчиками со всеми, Наконец, вот юридически их оформить. Еще раз повторю, они работали без всяких документов и без договоров во времена Миллера. Миллер ничего не желал подписывать. И вот если бы вы только знали, чего стоило создать вот эти прозрачные, юридически оформленные отношения, после того, как вот без оформления документов и договоров велось это строительство, расходовались деньги, еще раз повторю, под управлением Миллера, деньги, за которые Миллер не отвечал, поскольку ничего не подписывал. И вот после того, как все пришло в норму, и вот уже объект был построен, готов был к сдаче, и вдруг вот пришла команда от Вайнштока. ну а ему, видимо, сверху из Кремля. Подумайте только, команда увеличить стоимость вот этого проекта, который уже построен и готов к сдаче. Увеличить стоимость вдвое за счет фиктивных доп. работ. И вот... Пришла команда оформить эти фиктивные договора и работы почти на полмиллиарда долларов. Представляете, что это означало в 2000 году. Уже тогда такими суммами начали воровать. Просто полмиллиарда долларов, несуществующих в природе дополнительных работ. И вот за все это я должен был взять на себя ответственность. Но, разумеется, я отказался и просто уволился тогда. Ну вот, когда я уволился, после этого на меня было сфабриковано два уголовных дела, ну в том числе, видимо, и для того, чтобы я не мог говорить об этом грандиозном воровстве, поскольку сам находился под уголовными делами, и как раз меня обвиняли, и кто бы мне поверил. И вот эти два уголовных дела, они более десяти раз закрывались за отсутствие состава преступления. Ну, естественно, поскольку они были сфабрикованы, а следователи тогда еще фабриковали дела, оглядываясь на здравый смысл, и не хотели брать на себя вот такую ответственность. Но вот эти, после того, как они закрывали дела, прокуратура или суд опять отменяли эти постановления и, и посылали на новое расследование там, или новым следователям. И вот так было десять раз, представьте себе. Ну, затем вот когда проворовавшись Иван Штокман, ну, потому что так нагло воровать, как предлагалось тогда, как я вам сказал, невозможно, а ведь это был только один эпизод со мной, и он так э, разворовывал все объекты, а дальше стройки только увеличивались, и вот, видимо, уже скрыть это было невозможно, Иван Шток, ну, по моему мнению, конечно, по согласованию с Кремлем, его же никто сажать не собирался, как, собственно, ни Сердюкова не посадили сейчас, и вот Улюкаева, я думаю, тоже не посадят на большой срок. И вот Ваньштоку дали возможность, он бежал тогда сначала в Израиль, затем в Лондон. Ну а, собственно, вот эти возбужденные, сфабрикованные против меня уголовные дела, ну они были закрыты окончательно уже, их никто на новое, никто не педалировал, на новое расследование не посылал. Ну позже, вот после этого уже закончились все возможные сроки давности, и вот эти дела, они законно ушли в архив. Но обратите внимание, затем, когда у меня началось противостояние с путинским режимом, то есть уже в 2013 году, а я в 2000 м работал тогда в Транснефте, так вот эти дела после истечения срока давности по требованию вот этих заинтересованных лиц из путинского окружения, их вновь вытащили из архива и в нарушение всех законов возбудили вновь, ну кроме них еще возбудили пять новых сфабрикованных уголовных дел против меня. Ну я уже много об этом рассказывал. Но факт тот, что 31 января 2017 года я заехал на территорию государства Монако, где, собственно, был задержан Интерполом. Вот по последнему, седьмому вот из этих всех э, седьмому по счету из всех сфабрикованных против меня уголовных дел. Вот это дело было сфабриковано уже 17.08.2015. И тогда вот я был арестован Интерполом по запросу российских властей, именно вот по этому делу. Но в Монако после тщательного разбирательства суд Монако вынес решение о том, что вот это очередное дело против меня, оно тоже сфабриковано. Суд меня полностью оправдал, выпустил на свободу. Но я почему об этом рассказываю? Что вот именно тогда, когда я сидел в тюрьме Монако, вот ко мне по ночам вот именно приходили те идеи, собственно, как я рассказывал в начале, некая информа, то есть из информационного мира, о которых я говорил выше, идея создания так называемого вот этого объединения плавучих городов в океане, так называемой океании. Ну, собственно, эти идеи сейчас во всем мире независимо ходят и постоянно приходят разным людям. Ну вот, кроме этой идеи, мне пришли тогда еще промежуточные идеи, более конкретные. Ну, идеи возведения зданий высотой там, более двух тысяч метров на суше, например. Причем там пришли некоторые технологии и некоторые новые решения, которые позволяют вот, строить такие высокие здания даже в сейсмически активных районах. Кроме того, вот у меня там родился проект строительства, допустим, двух высотных башен по двум берегам реки. Ну, таких же высотных, которые можно было построить в любой из европейских столиц. И это было бы обосновано, поскольку там и места мало, и стоимость квадратного метра высокая. И вот эти бы башни по берегам реки, они одновременно являлись бы пилонами моста, через эту реку и вот таким образом можно бесплатно построить мост практически бесплатно в любом европейском городе ну буквально бесплатно лишь за право использовать вот эти пилоны этого моста под инвестпроекты зданий зданий комплексного назначения поскольку рентабельность от этих зданий она бы покрыла любую стоимость моста даже железнодорожного, автомобильного любой ширины любой проходимости вот самый интересный перспективный инвестиционный проект, который тогда, пока я сидел в тюрьме, родился у меня, это вот комплекс зданий в акватории государства Монако. Я тогда придумал инвестиционный проект, который при его реализации принес огромную прибыль всем участникам этого проекта. Рентабельность этого проекта ну, просто зашкаливает, не поддается здравому осмыслению. Вот по предварительным расчетам эта рентабельность составляет около 400% ну, от стоимости всего проекта. Ну а вы помните, что в свое время Карл Маркс еще сказал, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист за прибыль в 300%. Ну, почему я занимался этим проектами? Потому что понимал, что революцию совершить... Э, в нашем мире очень трудно без финансирования. А где взять это финансирование? Только крупнейшие инвестпроекты могут быстро принести необходимые финансовые результаты, вот, которые можно было бы направить на дело революции. И вот я тогда написал, ну после освобождения, естественно, написал письмо вот, с инвест предложением этого проекта. Ответа я тогда, правда, не получил, но я потом понял, почему. Возможно, это потому, что вот первоначально этот мой проект, он предполагал, предполагал, как бы намыв большой территории суши в этом акватории государства Монако. И вот этот намыв территории суши, вот я сейчас покажу вам этот проект, он, конечно, мог повредить экологии и естественно сложно было бы такой проект осуществлять по политическим мотивам то есть могли у монако возникнуть проблемы с граничными с монако государствами франции италии вот видите я этот проект предусмотрел как бы на намывной территории но в дальнейшем я переработал этот проект, понимая, что намыть такую территорию с точки зрения экологии невозможно. Я в дальнейшем еще узнал, что «Принц» боролся за возможность намыть небольшие участки вплотную у берега и долго согласовывал. Это очень сложный процесс. После этого я отказался от намыва территории и как бы проект придумал в плавающем варианте вот этот весь комплекс. Но тут другая возникла проблема, что плавающий комплекс, он не является недвижимостью, а ведь чем интересно в Монако сооружение? Тем, что они являются недвижимостью, находящейся в Монако, со всеми вытекающими отсюда последствиями и преференциями. И вот после этого я в дальнейшем переработал и этот проект и нашел решение, как построить этот комплекс вообще без намыва территорий а сразу опирая фундамент здания на естественное основание залива. Это есть новые революционные технологические и технические решения, которые позволяют осуществить такое строительство без какого бы то ни было вреда экологии. И вот если сегодня есть среди зрителей те, кто может помочь донести вот эту суть моего проекта до принца, до общественности Монако, вот прошу откликнуться, я вот в двух словах расскажу сейчас об этом проекте. Вот огромная прибыль от этого проекта, она, конечно, достанется государству Монако. Но это миллиарды евро. И, конечно, вот я знаю, что там огромный есть резервный фонд у государства Монако, там более миллиарда евро, так вот его можно было бы увеличить в десяток раз, если не больше. Кроме того... Я предусматриваю, что это принесло бы прибыль самим гражданам Монако. То есть э, я предлагал бы сделать их участниками этого проекта. То есть прибыль они бы получили от осуществления этого проекта, собственно, как и все исполнители проекта, которые инвесторы и другие участники. Ну, еще раз повторю, мы свою часть прибыли, конечно, направим на дело нашей народно-освободительной революции, освобождение от оккупации путинского режима. Но кроме нас этот проект принесет миллиардные прибыли, как еще раз повторю, государству Монако. И вот сразу оговорюсь, что мы не просим ни у кого денег, а просим принять участие в проекте, и организовать его политическое сопровождение, организационное. Как я уже сказал выше, этот проект он предполагает, ну, допустим, каждому гражданину Монако можно предложить фиксированную прибыль, допустим, в районе 100 тысяч евро от осуществления этого проекта. Ну, мы знаем, что граждан Монако на сегодня где-то около 7 тысяч, но это 700 миллионов, этот проект легко такую нагрузку выдерживает. Но ну, это для того, чтобы вот все граждане Монако были участниками этого инвестпроекта, ну и во всем поддерживали и помогали его осуществлению. Может быть, потребовалось бы провести референдум среди граждан Монако, конечно, это был бы их инвестпроект. Но также вот этот проект послужил бы укреплению политического, экономического, репутационного статуса государства Монако. Он бы принес огромные прибыли, еще раз повторю, всем инвесторам и всем участникам проекта. Вот мы разработали принципиально новые технические, конструкторские решения, которые позволяют вот, запроектировать и построить здание рекордной высотности, с рекордно большими пролетами, которые способны выдерживать любую сейсмическую активность. Ну, предполагается, в первую очередь, как я уже сказал выше, осуществить такой проект на территории государства Монако. Возможно, а также очень престижно и очень выгодно построить в Монако на сегодняшний день самое высокое в мире сооружение, ну, которое будет многофункциональным комплексом с жилыми, гостиничными, офисными, спортивными, культурными, выставочными, торговыми площадями. И вот этот проект может стать во всех отношениях самым грандиозным, революционным и эффективным за все время. Это будет самое высокое сооружение в мире, высотой, как я говорил, более двух километров. С большой стелобатной частью, где будут располагаться стоянки для транспорта, выставочные, торговые площади. По периметру могут располагаться гостиницы, офисы, апартаменты. Там, где внутри недостаток освещенности, там можно расположить IT-хранилище, дата-центры своеобразные, любые помощности. Тем более, что там будет обеспечена дешевая энергия этот комплекс. И вот. Этот комплекс в случае реализации проекта, как я говорил, будет самым большим по объему площадей, который за счет вот элегантных архитектурных решений, конечно, стал бы украшением государства Монако. Вокруг этого комплекса предполагается построить самый большой порт для частных яхт. Проект предусматривает самый большой по площади выставочный комплекс, где одновременно могут проводиться крупнейшие мировые выставки по разным темам и направлениям жизни и бизнеса. Там могут находиться самые большие торговые площади, ну, разумеется, самый большой паркинг, самый высоко расположенный парк развлечений аттракционов, самые высоко расположенные гостиницы в мире, самые высоко расположенные апартаменты в мире, самый амбициозный и дорогой высотный жилой комплекс в мире, самое оригинальное архитектурное и конструкторское проектное решение – Самый большой и самый высокий ресторан, самые высокие и быстрые лифты, самая высокая смотровая площадка. С этого объекта была бы самая большая видимость со смотровых площадок, более 100 километров, включая Корсику. Самый крупный бы был предусмотрен гостиничный комплекс. Там может находиться самая высокая антенна, самый высокий маяк, самый высокое это было бы вантовое сооружение. Ну там в технических решениях предусмотрена ванта, я здесь подробно это не могу все показывать. Самый высокий аквапарк, множество самых высоко расположенных в мире вертолетных площадок, ангар для хранения вертолетов. А главное, вот, что будет огромное количество площадей для размещения любого количества серверов вот этого самого дата-центра. Еще раз остановлюсь, что это очень важно в современном развивающемся информационном мире. Вот эти дата-центры, которые будут увязаны в одну энергосберегающую систему всего комплекса. Ну, в государстве Монако на эти площади можно привлечь различные глобальные интернет-компании. Ну, путем еще, кроме того, совершенствования законодательства в области информационных технологий. И вот этот проект, он может стать самым крупным и единственным на 100% гарантированно рентабельным инвестпроектом за все время экономического кризиса и посткризисный период. А вот акции этого проекта, они могут иметь статус самой надежной валюты в мире, и прибыль от проекта можно будет получить раньше, чем проект выйдет на полную мощность. Государство Монако вот от реализации этого проекта получило бы, кроме вот прямой инвестиционной прибыли, оно бы получило налоги в бюджет от реализации проекта, налоги от функционирования комплекса после реализации проекта, рабочие места во время осуществления проекта и после него, а также возможности для организации бизнеса, горожан, гаража, граждан, что, соответственно, принесло бы дополнительные налоги в бюджет. Кроме того, этот проект даст работу для местных строительных организаций. Город получит дополнительную береговую линию, с пляжами, ресторанами, местами отдыха для горожан и туристов. Вот это очень важный момент. Все-таки береговая линия ограничена у государства Монако. Она бы увеличилась в несколько раз на порядок. Вот город также получил бы огромное количество офисов, апартаментов, как я уже говорил, под для частных я граждан и туристов. Спортивные сооружения для организации проведения спортивных состязаний, турниров, чемпионатов. Футбольный стадион новый, трассу формула 1 Ну, естественно, плавательный бассейн, хоккейный стадион, залы для баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола, пляжного волейбола, футбола, тенниса, бокса и борьбы. Огромное количество спортивных сооружений, которые находились бы внутри, там, где недостаток освещенности. Ну... А вот площади для проведения выставок, симпозиумов, экспозиций, они будут всегда востребованы и привлекать дополнительный поток посетителей, поскольку они будут обеспечены необходимой инфраструктурой, стоянки, гостиницы, рестораны, ну и другими сопутствующими, необходимыми, увеселительными и развлекательными сооружениями. То есть в комплексе будут предусмотрены различные театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, ну, в которых можно проводить фестивали и конкурсы. Ну, торговые площади тоже будут э, направлять налоги в бюджет. Также будет прибыль от гостиниц, казино, яхт-клубов. Будут самые современные, передовые, лучшие в мире медицинские сооружения – Общеобразовательные, дошкольные учреждения, где захотят со всего мира э, учиться и лечиться люди. Опять же, самый лучший и высотный можно парк развлечений, эквапарк поставить. Ну и залы для занятий физкультурой и спортом всех жителей и посетителей комплекса. Вот благодаря этому новому комплексу появится освободившиеся здание на территории самого государства Монако. Земли, так сказать, в исторической части города – но после их переезда в новый комплекс различных фирм и учреждений, которые сейчас занимают эти исторические здания, и вот их можно будет реконструировать, поскольку появится вот в новом комплексе так называемый обменный жилищный и офисный фонд, куда вот можно будет выселять на время или навсегда компании, людей вот из зданий, требующих ремонта или реконструкции в исторической части Монако. Вот этот комплекс, конечно, он привлечет туристов со всего мира, желающих посмотреть сам комплекс, различные чемпионаты, выставки, фестивали, конкурсы, концерты, спектакли. Привлечет всех желающих посетить парк развлечений. И вот этот комплекс, он даст возможность государству Монако бы выдавать лицензии новым гостиницам, ну, которых предполагается более, конечно, там 30 Лицензии на деятельность казино, допустим, что в свою очередь позволит вот, реализовать эти самые гостиничные комплексы в рамках инвестпроекта. Ну а также получать самому государству Монако ежегодный дополнительный доход в бюджет от продления лицензии, от поступления налогов. Ну и создать, собственно, конкуренцию по популярности, по объему посещаемости Лас-Вегасу или Атлантик-Сити. Ну имея перед ними конкурентные преимущества, это вот... Как я уже их все перечислил, то что самое высокое сооружение в мире, различные развлечения, спортивные объекты, ну и выставочные центры, театры и так далее. Ну и вот в этом случае государство Монако, конечно, получит статус Мирового центра информационных технологий и хранения информации. Мирового центра торговли, спорта, культуры и всех развлечений. Ну вот о самом проекте немного. Вот, Как я сказал, проект предполагается осуществить в акватории государства Монако. И вот как вариант, все сооружения могут быть э, плавучими, но для того, чтобы объект считался недвижимостью, вот как я сказал, я думаю их установить непосредственно на дно залива. Ну, без работ по отсыпке и на мылу территории. Ну, естественно, нагрузка на основание будет снижена за счет эффекта Архимеда, конечно, потому что часть зданий будет находиться под водой. И вот этот проект предполагается выполнить из трех блоков, то есть башня 2000 метров высотой, включающая в себя, вот я все перечислил, культурный, офисный, гостиничный комплекс, апартаменты. Вокруг блок в 20 этажей, состоящий из парковок, выставочных центров, гостиниц, офисов, апартаментов, на крыше которого вот будут развлекаться парк развлечений футбольный стадион, Формула-1. Вокруг этих двух блоков предполагается построить порт, снаружи которого будет набережная с ресторанами, пляжами. Вот Сегодня во всем мире, мы знаем, все ускоряющимися темпами развиваются процессы глобализации. И вот осуществление такого проекта, который я предлагаю вашему вниманию, это сегодня, собственно, объективная реальность ближайшего будущего. Если вот этот инвестиционный проект не осуществить в государстве Монако сейчас, то подобный комплекс непременно появится в ближайшее время, возможно, вот в непосредственном окружении Испания, Франция, Италия, и в этом случае уже осуществление предполагаемого этого проекта в Монако оно уже потеряет большую часть своей инвестиционной привлекательности. Вот мы, например, вот э, э, ну мы энтузиасты так сказать этого проекта, включая меня, включая Мальцева, вот мы готовы полностью осуществить этот проект до 2023 года за определенную сметным расчетом и согласованную себестоимость. Эта себестоимость будет намного ниже за счет новых предлагаемых нами технических и архитектурных решений, которые, повторюсь позволят повысить отношение выхода полезных площадей к общему объему сооружения. Позволит сократить затраты на строительные материалы и строительные конструкции. Позволит сократить время строительства. Позволит сократить необходимые для запуска отдельных объектов количество мест общего пользования, там парковочных мест или других мест общего пользования, за счет их объединения, унификации, универсализации. И вот этот проект, его возможно осуществить не задействуя территорию государства Монако. Ну, за исключением, может, небольшого участка берега, первоначально для э, заезда на новую территорию и для первоначального вот, э, создания части, на которую переедет, затем стройплощадка. И вот, э, наоборот, в результате этого проекта Монако получит дополнительные территории с береговой линией, набережной, пляжами. Ну, от государства потребуется для осуществления этого проекта, собственно, ну, дать свое согласие и разрешение. Ну, согласовать, допустим, строительство дороги от проектируемого комплекса до трассы, до трассы А8, ну, естественно, которую мы построим за свой счет. Ну, выделить участок вот, берега для заезда на новую территории, как я сказал, ну, вот временный участок для подготовки начального этапа строительства. И вот мы готовы осуществить этот проект на любых приемлемых для государства Монако условиях. Ну, либо взять все финансовые риски на себя, обеспечить финансирование проекта и привлечение инвесторов. Либо в этом случае мы, конечно, готовы передать бесплатно в собственность, в оговоренные сроки, ну, все перечисленные договоро, договором спортивные, культурные, жилые и офисные административные сооружения государства Монако. Ну, либо осуществить проект за долю, которую счет справедливый для нас государства Монако при осуществлении этого проекта. Ну, либо на других оговоренных и приемлемых для государства Монако условиях. Еще раз повторю, нам нужна, это, нужен этот коммерческий проект для финансирования нашей освободительной революции. Нам нужно как воздух этот, либо какой-то еще проект. Поэтому энтузиастов прошу откликаться. Все участники получат прибыль, а мы получим средства для нашей революции. Вот о себе я, в принципе, уже рассказывал выше. Вот я, как говорил, имею большой опыт строительства. Кроме того, что я вот занимаю должность директора по строительству в АК Транснефти, руководил строительством вот этой первой очереди Балтийской трубопроводной системы. Кроме того, я вот руководил реконструкцией Борского стекольного завода, построил несколько крупных жилых административных комплексов несколько спортивных комплексов, множество школ, дошкольных учреждений, огромное количество жилья, большое количество объектов культуры и искусства. Одним словом, если, еще раз, кто-то, кто сочувствует нашим идеям, либо, либо кто-то, кто имеет желание получить прибыль и готов поучаствовать в этом, либо в каком-либо еще из предлагаемых нами гарантируемых, высокорентабельных проектов, вот если кто-то имеет либо какие возможности для организационного продвижения и сопровождения проекта, то я еще раз прошу всех таких желающих откликнуться, написать нам. Ну реквизиты будут внизу вот этой программы. Еще раз повторю, что мы эти коммерческие проекты рассматриваем как источник финансирования дела освобождения России от оккупации бандитским путинским режимом. Ну мы помним с вами, как... В свое время Камо и Сталин, как они финансировали свою революцию. Они тогда финансировали ее за счет грабежей, рэкета и экспроприаций. Ну, а мы же не хотим сегодня иметь дело с криминалом. Да к тому же, и средства в нынешнее время большие можно получить только от крупного инвестпроекта. И вот еще раз повторю: мы хотим получить средства от реализации вот этих выгодных коммерческих проектов. И свою часть прибыли от этих коммерческих проектов мы, конечно, направим на благое дело, на дело нашей революции. Итак, пишите нам, а всем остальным, всем слушателям и всем зрителям. Да здравствует Российская народная освободительная революция, долой бандитский режим изменника родины Путина, вместе мы победим. Ура!